Друзья, всем привет-привет! Видео очень спонтанное, наверное, будет достаточно сумбурным. Хочу поотвечать на некоторые вопросы, которые вы мне очень часто задаете. Я думаю, стоит на них ответить. Я сейчас, которые вспомню, буду на них отвечать. Один из часто задаваемых вопросов, как мы находимся на территории Испании и разговариваем на русском языке, не на украинском. Многие меня в этом обвиняют. Друзья, я знаю украинский язык, но вся моя школьная программа была на русском языке. Я украинский язык знаю, я могу на нем разговаривать, я могу понимать прекрасно, абсолютно все понимаю, о чем говорят. Но мне комфортнее общаться на русском, я не вижу в этом ничего такого. И здесь, на территории отеля, да, большинство людей разговаривают на украинском, но также много людей, разговаривающих на русском языке. Вот тот, кто приехал с Днепра, тот, кто приехал с Харькова, тот, кто приехал с Одессы, они разговаривают все на русском языке. Как мы здесь находимся, не получили ли мы до сих пор по голове за то, что мы не разговариваем на украинском языке? Нет, не получили. От кого мы получим? Но был случай один, я хочу вам о нем рассказать. В самом начале, как только мы приехали, заселились в гостиницу. Где-то в течение недели разгорелся конфликт в нашем отеле, конфликт между мужчиной и молодой девушкой. Девушка приехала с маленьким ребенком, девушка разговаривает на русском языке, мужчина разговаривает, он сам с поля на украинском мове. И вот этот вот мужчина очень грубо начал делать замечания девушке, которая разговаривает на русском языке. Сначала старались на это не обращать внимания, но он настолько активно тыкал всех Носом. почему вы не говорите на украинском, развалите на русском. И вот к одной девушке пристало очень сильно, и уже дошло до оскорблений. И в итоге девушка вынуждена была обратиться в полицию, написать заявление о том, что ее запугивают, что ей угрожают. И действительно это было так, потому что человек угрожал не только ей, он угрожал еще одной семье, которая в итоге потом съехала из этого отеля, опасаясь за свою жизнь, за своих двух мальчишек, и мамочка вынуждена съехала из отеля, она попросила, чтобы ее перевели в другой отель, потому что здесь угрожают за то, что она разговаривает на русском языке. Что сказали в полиции? В полиции выслушали и сказали, что, что вы хотите, чтобы с ним сделали. Вы хотите, чтобы его депортировали? Мы это сделаем. Но девушка, которой он угрожал, которой он оскорблял, казалась очень благородной, понимая, что он приехал с семьей, что у него тоже есть дети, она сказала депортировать не надо. На что полиция ответила, что в любой момент... Если еще раз в вашу сторону будут какие-то угрозы, оскорбления, обращайтесь к нам, и мы его сразу же депортируем обратно. Вы понимаете, что такое депортация? Это очень серьезная вещь. Вы В этом жизни никуда выехать не сможете. Меня во всей этой истории смущает такой момент, знаете, когда мужчина, которому 50 либо за 50 начинает угрожать девушке, молодой девушке, которая находится в чужой стране, без мужа, которая с маленьким ребенком, да какая разница, на каком языке она разговаривает, какая разница. За нее некому заступиться. Я уверена, если бы она была с мужем на территории отеля и даже бы не посмотрел в ее сторону, но он тут такой смелый, потому что видит, что вокруг одни женщины и можно затыкать рот. Я считаю, что абсолютно правильно она сделала, что написала на него заявление что обратилась в полицию, потому что многие на территории отеля начали возмущаться ее поступком и говорить, как так она могла против своего же. Но я считаю, что человека она вовремя поставила на место. И в дальнейшем эта тема больше не поднималась. Не это важно. Самое важное сейчас сделать так, чтобы не было смертей. А то, кто на каком языке говорит, это, мне кажется, не так значимо, как человеческая жизнь. За этот месяц в нашу сторону столько угроз поступило. Люди настолько быстро поменялись за этот срок. И почему-то мы, те, кто спасали свою жизнь, и те, кто хочет мирного неба над головой, мы являемся каким-то предательными Родины. Если бы не было такой возможности, мы бы остались на месте. Государство само дало нам эту возможность, возможность выехать многодетным семьям, то почему бы ей не воспользоваться? Мне кажется, надо быть глупцом, чтобы не воспользоваться этой ситуацией, не попытаться спасти свою семью. Ребята, мы оставили все абсолютно. Вот у меня спрашивают, где ваша недвижимость? Вся недвижимость осталась там. Вся. Все вещи. Я с собой не взяла практически никаких вещей. Мне все здесь, все, что сейчас на мне, мне все дали испанцы. Я все оставила. Вы когда мне начинаете писать, почему вы коляску не взяли, почему вы побираетесь, почему вы то не взяли. У нас маленькая машина, у нас маленький багажник. И по поводу предателей Родины. Никто Родину не предавал. Вот одна особа писала несколько раз. Если вы не вернетесь, то попадете под трибунал, вас посадят, я сделаю для этого все, кому мы нужны. Мы уехали как многодетная семья, я повторюсь уже в тысячный раз, для тех, кто не слышит, для тех, кто не вникает. У нас трое детей, Но ну, родите вы троих детей, почувствуйте, каково это с тремя детьми. Вы же смотрите только, и вам кажется, что все так сладко и прекрасно. С тремя детьми очень сложно, очень сложно. Каждый требует к себе внимания. Накормить трех детей – это тоже труд, поверьте мне. Либо вы вообще не знаете, что такое дети, либо вы просто какой-то бот, который вот так лишь бы что-то написать. Не знаю. Но сейчас тот, кто остался в Украине, кто не может по каким-либо причинам выехать, кто добровольно остался хочет защищать родину ребята не портите свой образ если вы уже так решили оставайтесь до последнего украинцами. и надо пытаться разжигать войну между своих же не надо не начинайте а свои угрозы оставьте при себе мы не единственные кто выехал Уехало миллион людей и будут еще выезжать Поверьте, уедет очень много людей. Не думала, что вообще буду говорить на эту тему. Тема свободной любви. Я достаточно просто к этому отношусь. Да, мне нет никакого дела до тех, кто любит мальчиков, кто любит девочек. Это их сугубо личное дело, что хотят, пусть и делают. Но разница, конечно, большая. Находясь в Украине, я этого практически не видела. Находясь здесь, я вижу это везде, это норма. Я еще в первую неделю я Сережу только и толкала, говорю, смотри, смотри, смотри, как это возможно. Здесь никто ничего не скрывает, здесь это выставляется, все на показ. Я ни в коем случае не осуждаю, потому что я знаю много таких людей. У нас лично у нас несколько знакомых, это достаточно уважаемые взрослые люди, которые тоже являются таковыми, да, и они не скрывают об этом. И мы общаемся с ними общались и будем общаться но здесь это демонстрируется очень ярко и конечно сейчас я уже понимаю что наверное я к этому рано или поздно привыкну когда я вижу в парке как парень с парнем целуются в открытую немножко как то непривычно их очень много таких людей по всему миру поэтому Это выбор каждого. И еще один вопрос: вернемся снова к украинской мове. Изучаете испанский язык, а украинскую мову не знает и не разумеете Друзья, но ну, если я сейчас нахожусь на территории Испании, то поверьте, что испанский язык здесь не нужнее, чем украинский. На украинском здесь не разговаривает никто, испанцы разговаривают. На испанском, на английском. Мой английский, можно сказать, нулевой, чтобы общаться на нем. Поэтому я максимально стараюсь учить испанский. Это очень сложно. Для меня очень сложно все. Вот у меня уже было две стадии, когда хотелось просто бросить. Вот первая стадия, все, я не хочу уже заниматься, не хочу ходить, я ничего не понимаю. И потом прошло еще 3-4 дня вроде все нормально, и сейчас у меня новая стадия, что я никогда не выучу этот язык. Когда начинают быстро, сумбурно говорить, я понимаю, что я ничего не понимаю. Передо мной сейчас стоит огромная задача выучить его как можно быстрее, хотя бы просто понимать, о чем речь, что мне хотят донести, да, чтобы я могла простые какие-то вещи говорить, потому что ну, я переживаю. да. Одно дело сходить там в магазин что-то купить, да, там минимум каких-то слов, а другое дело когда мои дети пойдут в школу, и мне нужно понимать, что говорит учитель, что задает им учитель. Это уже какая-то другая ответственность. Да, есть Google-переводчик, но я же все время не буду ходить с телефоном. Вы понимаете, это цель номер один выучить язык. Цель номер один. Несмотря на то, что ну, я понимаю, многие из вас не понимают, да, что происходит за кадром, но это очень сложно. С тремя детьми, которые все время с тобой вместе, это очень сложно это делать. Очень сложно выполнять домашнее задание, когда ты находишься в замкнутом пространстве. Дома я могла включить телевизор, дети смотрели мультики, смотрели, где-то бегали, выбегали в сад. Здесь куда они выбегут? Мультики на испанском, они их не хотят смотреть. Они посидят, посмотрят, там минут 20 от силы, и все, и сразу же убегают. Они начинают нудиться. Мама, пойдем погуляем. Я, с одной стороны, и хотела бы с ними погулять, но мне надо домашнее задание выполнять. Дети капризничают. Сережа тоже занимается этим своим делом. Сережа максимально помогает. В общем, мы... Стараемся как можем, прикладываем все усилия, а вы мне пишете вот такие вещи, как будто, как можно думать, что мы приехали сюда на отдых. Конечно, мы ходим гулять, а что нам, сидеть в замкнутом пространстве, дети просят хоть куда-то их вывести. Парки, которые мы посещали, бесплатные, конечно, если это музей, вот если это ботанический сад, Тут вот мы хотим поехать в ботанический сад, сейчас как раз все красиво начинает цвести. там по-моему 3 евро вход, это не такая большая сумма, чтобы мы не могли заплатить 3 евро, не думайте, что мы здесь отдыхаем, гуляем и просто ничего не делаем бездельничаем, мы, мы много чего делаем, не все мы рассказываем, потому что ну, поймите правильно, что есть какие-то еще личные дела, о которых рассказывать мы просто не можем и я думаю если вы адекватный человек вы поймете по какой причине поэтому все дорогие мои друзья спасибо за внимание спасибо что были со мной спасибо что вы Обращайтесь ко мне в инстаграм с просьбой о помощи, о получении новой какой-то информации, я с удовольствием со всеми делюсь, есть сейчас сложности небольшие с красным крестом, а вот кстати еще. По поводу Красного Креста. Да, сейчас давайте я договорю. Сложности какие? Что сейчас я слышала, тот, кто приезжает, э ну, либо уже селят в какие-то общественные общие места, там, где много людей проживают, либо даже некоторым отказывают в жилье и говорят, что э мы вам перезвоним там чуть позже, когда освободится какое-то место. Я слышала вот об этом вот такие вот моменты. Да, и что касается Красного Креста. Мы начали одно время писать. Аня, ты слышала про Красный Крест? А ты вот знаешь. Присылают мне какие-то тексты там, где Красный Крест полностью повяз в коррупции. И сделай Аня, определенные выводы. Друзья, какие мне выводы сделать? Ну, хорошо, повяз в коррупции. Красному Кресту выделяется огромный бюджет. Но вы же... Вот здравые люди, вы же понимаете, что такое большой бюджет и какая цепочка от этого бюджета вот идет, да, и каждый на каждом своем уровне имеет доступ к этому бюджету, и, конечно, у многих, многим хочется заработать, но мне какое дело до этого? Коррупция есть везде, в нашей стране, во всем мире, ну где-то больше, где-то меньше. Я по вашему должна что сделать? Я должна забрать чемоданы, выйти на улицу с тремя детьми и сказать, что вот такой плохой красный крест, я буду с детьми под небом жить, или как. Но ну, вот вы, когда мне такого присылаете, что вы хотите? Лично меня, мою семью Красный Крест принял очень хорошо. Пока у нас с ними договор, какой смысл мне куда-то дергаться. Он есть, этот Красный Крест, есть жилье над головой, хорошее жилье. Я считаю, что у нас очень хорошее жилье. Я могу кормить детей, мои дети, дети обутые, дети самое необходимое нам все время выдают по первой же просьбе. Также Красный Крест сейчас дал возможность детям учить язык, взрослым учить язык. Каждый день у нас занятия. Помимо тех занятий, которые Педра преподает, сейчас приходят еще преподаватели вот с Красного Креста и тоже преподают. Я ходила на эти занятия, кусочки поснимала, я вам потом покажу. Но если сравнивать то, что преподает Петра, мой учитель, да, к которому я хожу, и им... Учитель с Красного Креста, тоже профессиональный учитель, разный уровень немного. Педро как-то так сразу нахрапом начал все это делать, знаете, вывалил на нас столько всего-всего, правил, столько разговорной речи, всяких ну, нюансов в испанском языке, и продолжает дальше вот так вот активно, как танк, знаете, ехать и давайте-давайте-давайте то другой преподаватель там все более, ну как-то вот, знаете, проще, как вот в школе. Тебе написали на доске, ты дома переписал, что-то выучил, ну, какие-то там простые разговорные слова. Темп Педра, это, конечно, темп такой, не каждый выдержит, но и мне сложно выдерживать этот темп. И у меня было несколько раз, когда мне хотелось уже все это бросить, но нет, я все равно буду. Я вот интуитивно чувствую, что... Это тот человек, который заложит очень много вот здесь мне. Я, кстати, между прочим, те программы, которые закачивала в интернете, да, я понимаю, что... Ну там такой вот более книжный разговор какой-то, а вот когда я прихожу с домашним заданием, он во многом начинает поправлять и говорить, что так не говорят, вот вживую испанцы разговаривают совсем по-другому, вот так не используют, вот такое вот тоже, вот нужно вот так говорить, это часто используемое выражение, можно сказать и так, и так, и... Ну вот он делает такие поправки, очень нужные и важные. Все, мои дорогие друзья, всех люблю, целую. Спасибо вам огромное за ваши пальчики, за ваши комментарии. До скорой встречи, скоро увидимся. Пока!